Микроскоп Altami Student имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с другими учебными микроскопами. Одно из них – это сочетание невысокой цены и качества оптической системы, которая ставит микроскоп на уровень более дорогих моделей. К основным техническим достоинствам микроскопа Altami Student следует отнести… 1. Ахроматическая оптика с максимальным увеличением в 1000 крат путем сочетания 25-кратного окуляра и 40-кратного объектива. 2. Система косого света выполнена в виде яркого светодиода на отдельно подключаемом гибком держателе, что позволяет пользователю корректировать направление падающего света для наилучшего освещения объекта. Это особенно актуально при работе с объективами больших увеличений из-за маленьких рабочих расстояний. Третье. Фокусировочный механизм состоит из систем грубой и точной фокусировок. Точная фокусировка позволяет очень плавно перемещать предметный столик и, следовательно, точнее контролировать процесс появления объекта изучения в фокусе. В комплект поставки данного микроскопа входят инструкция по эксплуатации, пылезащитный чехол, Два окуляра имеющие увеличение 10 и 25 крат и набор для исследований с готовыми препаратами, а также чистыми предметными и покровными стеклами. Объективы микроскопа предустановлены в револьверное устройство, которое обеспечивает быструю смену увеличения путем вращения кольца как по, так и против часовой стрелки. Три ахроматических объектива стандарт 135 имеют 4, 10 и 40 кратные увеличения. На поверхности предметного столика установлены держатели, которые предназначены для фиксации микропрепарата. Под предметным столом расположен диск с диафрагмами различного диаметра, позволяющий добиться более контрастного изображения при работе с объективами разных увеличений в проходящем свете. Фокусировочный механизм расположен на штативе микроскопа и обеспечивает вертикальное перемещение предметного столика при вращении ручек фокусировки. Микроскоп имеет по две ручки фокусировки с каждой стороны штатива. Одна перемещает столик более точно и называется ручкой точной фокусировки, а другая называется ручкой грубой фокусировки и перемещает столик более быстро, но менее точно. Микроскоп имеет двойную светодиодную подсветку, благодаря чему он не нагревается при длительном использовании, например, как при использовании галогенных ламп накаливания. В основании находится осветитель проходящего света, предназначенный для изучения прозрачных и полупрозрачных препаратов. Осветитель отраженного света ⁇ это гибкий и в то же время съемный держатель со светодиодом на конце. С помощью этого осветителя можно рассматривать небольшие непрозрачные объекты. Работа подсветки микроскопа возможна как от трех стандартных батареек, идущих в комплекте, так и от сети с помощью адаптера, который поставляется опционально. Работа микроскопа от привычных нам элементов питания делает микроскоп мобильным в использовании, что в свою очередь значительно расширяет области его применения. Например, его можно взять с собой в поле и изучать насекомых в местах их обитания. Освобождаем микроскоп от упаковки, располагаем его на ровной поверхности и устанавливаем окуляр в монокулярную насадку. Для работы в отраженном свете подключаем светодиодный осветитель и устанавливаем его в специальное отверстие, которое расположено в штативе микроскопа. С помощью рукояток фокусировки опускаем предметный столик в нижнее положение и включаем питание микроскопа поворотом диска до характерного щелчка. Устанавливаем на предметный столик препарат, закрепляем его держателями и вращением револьверного устройства выбираем объектив с наименьшим увеличением. Перемещаем препарат вручную так, чтобы подвести под объектив участок объекта с наибольшей плотностью. Наблюдая в окуляр, регулируем уровень мощности проходящего света и вращаем рукоятки грубой фокусировки до появления изображения объекта. При смене объектива с большим увеличением медленно вращаем рукоятки точной фокусировки до появления четкого изображения объекта. Микроскоп Altami Student является незаменимым помощником для тех, кто изучает микромир самостоятельно или проводит различные исследования в профильных вузах. Данный микроскоп прост и надежен в использовании, имеет ахроматическую оптику, две системы освещения и в его комплекте уже есть все необходимое, чтобы сразу начать исследование. Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.